Всем привет, ребята, с вами я, СуперПро, в игре Roblox, И сегодня мы вместе с просто каналом Нуба, с Олегом, с Саарой будем играть в режим Дорс. Да, всем привет, я Вова, на самом деле я Вова, вы не знаете, все такое, пока. Угу. Да, погнали. Сейчас мы быстро, Давно мы ничего учить. не выкладывало, ребята, у меня просто не находилось времени, вечно работа работа там все остальное у меня вот учеба и все такое да какая учеба одни сделки нет у меня то учеба у тебя ну да Значит, насколько я младше тебя ну да, ладно. я сейчас ищу монеточки ищу ищу верчо так что Хорошо? тут нет давай дальше тут дверь к счастью без ключа да, всегда, когда дверь прискучает. Это очень хорошо, ты же помнишь, что если если он свет, то мы должны прятаться с копухой. Ну, это я вроде бы да, помню. Хера себе тут молнии, блин. Фигачат. Да. Во всю. О, фонарик. Во всю мощь, блин. Я фонарик нашел. Фонарик? Да. Я, фонарик... Пепец, мне, блин, так страшно открывать двери. Да, Я в этот режим играл один раз и то на стриме. и очень давно. Так, что ж, погнали. Мне просто не думал, что нужно как-то много мне достать. Только... Тут нужны только для бустов. Этих разных. Только прикинь, что будет, если будет всего лишь один шаг, и нам это будет краситься. Uh -huh. Так. Не отставай. Ну, может, опять... Ого! У конечно, есть фонарик, но вроде бы... Что, давай? Да, давай. я так понимаю, ты уже знаешь, где лежат все ключи. Ну, нет, если честно, не всегда. Я максимум доходил до 50-й комнаты. ой ой надо спрятаться. Спрятаться? Блин, где спрятаться? Кафу! Так. Так, все, я зашел в шкаф. Фух, я успел. Я успел в последний момент. Я да. видел, как это чмо сзади меня да, бежал. Вылезай, вылезай, вылезай. Ты не представляешь, я это видел. Там прям, блин, это белое чмо прям промелькнуло в щели. Будьте аккуратнее, пожалуйста, это знаешь. Так... Я прям в последний момент, можно сказать, успел в шкафу спрятаться. Так, что погнали? Страшно, пипец, блин. Даже как-то молния сверкает, так, это очень страшно. Так. Так тут у нас должен быть ключ. Вот, кажется, Где он а, должен быть? Ох, баночка с мне. Вот так, я открою. нашел ключ. Ага. Так идем. Проверяю прям все ящики, страшно говорю. Ну и все. Давал настин помощник, но все равно. Так, само главное помнить то, что надо прятаться. Когда мигает свет, помни прячься. Да. Так, а вот это моя самая нелюбимая комната. Тут надо в раз. А нет, тут не надо. Ну, да. А, нет, тут надо в разной комнате идти. А сейчас идм в разные комнаты. Так, стоп, а тут другие.. Тут другие ящики, походу, заперты. Так. так. Ага, вот еще ящики вот здесь. Так. Ой, сейчас случайно это кровать залез. Улезаю. Ого, там кто-то стучится. Давай-ка тебе по голове сам постучи. Что, там кто-то реально стучится? Да, там стучится. Монстр какой-нибудь. Ой, красота! Монетки. О, я сейчас, знаешь, я сейчас так на паучка хорошенького натрался. На Было не очень весело мне. На паука? Да, там паук мне шкаф там выстучит. Фигеть, блин. Было не очень весело, а страшно говорю. Ага. Тут еще прям вообще нигде нет. Так. А вот ага, сюда. вот ключ. Гали? Фух. Присаживаемся. Присаживаемся. Присаживаем. А Зачем Стоять? просто так садиться? На всякий Стоять. случай, типа? Так, не, вот там есть не нет. Вот там дверь. Вот просто как так нам... Так, я так, ты подумать. предлагаешь спрятаться? Нет, я, я, я предлагаю подумать. Вот да кто там может быть? Ты что, думаешь, что там монстр сейчас на нас выйдет? просто знаешь, а как нам пройти? Ну да, я сам что-то не понимаю. А, может, все, я, смотри, я, там я заколоченная я... дверь какая-то. Иди за мной, иди за мной, я вижу. Хорошо. Так, главное, чтобы на нас сейчас монстр не выбежал. Так, тут что, их дверь? Надо все двери проверить. Беру там что-то будет. Ага. И там очень нужны фонарики и так далее. Ага. У меня есть. Так, а тут а двери у нас, а вот вот это есть ключ у нас? Нет? Да, у меня есть ключ. Где ты не взял ключ? О, вот все, я открыл. А хорошо. 0.018 я открыл. О батарейка. Так. Ну, ключей здесь, к сожалению, нет. Так. Идем okay. дальше. Ой, быстрей, быстрей, быстрей. Он бежит, Ой -ой. он бежит. Он бежит за нами? Да, давай, прячься. Так, все, я прячу в шкаф. Я слышу его рычание. Все, давай, я выбираюсь и... Давай, выбирайся. Давай, я выхожу. Капец, он прям рядом пронесся, блин. Да. Чумошник. Я, конечно, не понимаю, что это за белая чму okay, такое. Ой-ой, прячусь. Ага, хух успел. Так, походи. Ага. Что это было, капец? А боже, я обделался, блин, от этого скримера. А, капец, это инфаркт, блин. Пипец, блин. Пипец. Кошмар. Пипец, блин. Ну как-то... Да, и прикол в том, что, блин, вообще, Главное, нет. этот, и, типа, э, вроде бы, как бы смотрели, нет никого, вышли из шкафа и хопа да. а скример, блин. Он вроде бы же ушел, а нет, не ушел, оказывается. И, и что это вообще за монстр, вот это белое, чего-нибудь? Это было это было страшно. Да я, блин, так. очень испугался. Далее. Далее. 20 uh -huh. грамм, 15 просто такой, значит. Так, давай, да, тут нужно... ключ возьмешь ты. Так. Уже не будем брать золото, потому что оно бесполезное. Реально. Сейчас очень бы... быстро дойдем до того же институтатора. Ну да. Так, ну то есть, амбуш, он очень странный. Я не знаю, как его побеждать. Но он убивает с первого раза. То есть, скорее всего, надо подождать, пока он полностью не окончит свои действия. А, то есть, когда полностью не уйдет. Да. А том мы подумали, типа, раз он перестал рычать, значит, можно как бы вылезать из шкафа. А, возможно, нам, кстати, нужно было перейти в... в... Нет, ты заходил в другие двери. А, возможно, нам надо было просто перейти в другую комнату, чтобы... Вот так можно сказать, и... Мы начали бежать от него. а На -а. а -а -а! меня сейчас паук напал, блин. Я обосрался, блять, капец. А-а-а! Что <плёвый> это за ужас был? Он прям из ящика выпрыгнул. У меня аж сердце подскочило, блин. Пип! <плёвый> блин. Кошмар. Я вообще ничего найти не могу. Тупой Знаешь, паук. Нам, бы, блин. Нам, надо, нам надо бы найти фонарь. Есть если... чё ну Конечно. да, так тут заперта дверь. Кошмар, блин, просто Ой, какой. Я, я, я нашел О. ключ, я нашел ключ. Угу. Сейчас я еще я по бырову проверил основные шкафчики. Все, узнали. Так, давай. Знаешь, что один такой шкафчик. Молнии врезаются. Угу. Так. Ну, пока все, все спокойно, значит. Ну, да. Так, прям, сейчас все спокойненько, идет. идем. Идем, никого я не трогаем, мы сейчас, бац. Так, все, я в шкаф. Ну, это тот самый. Все, по побежали. Ты уверен? Ага. Да, да, да. Так, давай, а вылезай, я, я А то, блин, прикинь, по... сейчас опять скример был бы. Я их опять по звуку различаю. Mm. Короче, я еще могу подушку дать. У меня появилась зажигалка, это очень хорошо. Ой. Я уже испугался, я подумал, это... я подумал, что снова монстр. Опагнали. Если был бы мог... Так, тут... Ой, спуск. тут ящики. Так, стоп, ты куда там уже убежал? Ага, вот. А ты ага, вот. Я ящики а то я уберу, просто на ящике что... отвлекся? У меня просто потому что есть ключ. О, Не ключ, а зажигалка. Ой, я ненавижу вот эти... Я тоже, потому что тут очень темно и страшно, блин. Что сейчас в любой момент из-за угла это чему выпрыгнет. Да... Вот я нашел рычаг. Ага. Сойдем. Ну, давай попробуем, если... Когда я услышу этот звук, я попробую просто бежать. Потому что а. когда мы ну, вошли в ту дверь, у нас была способность бежать. Потому что, возможно, надо было побежать. А, то есть, ты считаешь, нужно именно не прятаться в шкаф, а попробовать убежать, да? Так, сейчас я хочу фонарик. Смотри. Капец, блин, страшно, Ой. здесь так темно. Да-да. Лишь понимаешь? бы скримера сейчас не было. Ой. Капец, все страшнее и страшнее становится, что-то. Печатная машинка. О, зажигалка. Подожди. Иди сюда. Вот видишь? Вот зажигалка. Извини. Зажигалка. Зажигалку. А как ее взять? Вот, вот, зажигалка. Лежит Ты... Да, поближе вот так. Отойди запусти. А, вот. Да, все, погнали. Если что, чтобы у камеры была зажигалка. Ага. Ой, так, надо присесть. Так, скоро ага. начнется забег. Забег? А мы именно да, побежим и... в шкаф прятаться не будем, да? Да, только мне что-то подсказывает что этот не, монстр не, не, не, давай, прячем, давай бы согласен бы. согласен прячусь все ну нафиг лучше не бежать от него он все равно догонит капец Когда этот быстрей, монстр так орет еще быстрей, быстрей, быстрей, быстрей ага выхожу Ой, не смотри на него. А. а блин я-то подумал он сзади а он оказывается Спереди. До меня только в конце дошло, что на меня какие-то глаза смотрят. Я такой еще не понимаешь почему на мне кровь появляется. Yeah, э -э я... Думаю, что меня убивает? А там глаза какие-то передо мной. Блин, страшно, знаешь. Так. Ну что, я давай сейчас за тобой наблюдаю. Можно что-нибудь наблюдать, принципе посмотришь, что она будет. Хорошо, так тут никого не должно быть. Это спокойное местечко. Пожалуйста, я не хочу посраться. Раньше времени не надо обсираться. Это еще не... Правда, знаешь, что проблем у меня вообще нет. Uh -huh. Потому что я случайно посмотрел на него. Ага, у меня есть сейчас зажигалка. Как раз... Хотя, блин, у тебя нету зажигалки, это обидно. А что там нужно-то, чтобы возродиться? Мне надо было вступить в группу. Тогда ты сможешь иметь, ну, возрастал. Капец, еще в какие-то группы вступать нужно, ладно? Да, можно будет попробовать еще раз со стыденным группом. Я тут вроде бы максимально до 50 дверей дохожу. Mm. Так, ну вот сейчас давай что-то сделать, что-то, возможно, выйдет. Даже интересно стало, до какой двери я дойду, да? Ну да. Там, блин, еще, знаешь? Спрятался. Капец, оно так пронеслось, блин. По всей комнате. Ты же, ты же от третьего лица видишь, да? Нет. А я вижу, тут такая менюшка с результатами, и как бы и ты бегаешь. Кажется страшно, кажется страшно. Ключ, надо найти ключ. А, вот я еще и крутить могу, оказывается. А, вот все смотрю. Быстрей, быстрей! О, я обтекался мне стараться, можно мне убежать, не хочу играть, но ладно, ради контента я попробую хоть что-то сделать. Ух, конечно, я понимаю то, что не пипец как страшно, знаешь, О, как страшно одному играть. Да, Когда я играл вместе с тобой, мне было как-то вот реально не страшно. Да и когда я играл с тобой, мне тоже было более менее не страшно. А если бы я играл один, то я бы, мне кажется. Капец, что это за глаза такие? Сейчас будет ведра! На них смотреть, получается, нельзя на эти глаза? Нет, на них можно смотреть. То, что сейчас было спереди? Не хочу играть. Больно я не буду играть? Это как сел на американские горки, а потом твой. А можно я слезу? Да, я хочу слезть! Я хочу слезть! Я очень сильно хочу сдохнуть. А, что это за чего вылезает? Что это за жидкий человек? А теперь Олег беги. Просто беги куда глаза бедят. Да, да, да, я бегу, я бегу. Я бегу. Чему какой-то вылезло, блин, из пола. Я бегу, я бегу, я бегу. Кошемар, блин. Я офигел. Я бегу. Я до сюда точно не доходил. Я бегу. Я бегу. Я бегу. Я в тебя верю. Я бегу. Я бегу. Вроде бы оторвался, да, от него? Да, я оторвался. У меня, меня, меня, закончилось топливо. Я ничего не вижу. Пятый. Ого, уже. А! Опять что это чему? Такое? Только другое. еще это за чему такое? что за монстр? Чего сейчас опять пидран получается? А! Давай убегай от него. Это какой-то кошмар. А, его ворота заподобите! Я представляю, если бы я играл сейчас без тебя, на твоем месте ничего бы не смог. Что бы я сейчас делал на твоем месте, даже не знаю, блин. Да я слежу. Да нет, мне надо сейчас на черда нажимать и лепить. Капец, такой длинный этот монстр. Так, он поднимается по лестнице куда-то. Я тоже думал, что он не будет бежать. Я думал, что все, типа, он поднимается по лестнице, уходит. Так, он, получается, шкафы не умеет открывать, ясно. Так, подожди, подожди, он, он где сейчас? Так, он сейчас, он еще не ушел, он за книжками там где-то за шкафом я убегаю я убегаю капец ты Весь такой смелый реально какой на пин код <связь> беги кошмар о каком пин коде вообще может быть речь ну если пин реально. олег прячься это кошмар дальше если будет рядом со мной Скажу. Он, он где-то рядом. Я он... его вижу. В смысле еще? Мне еще надо, знаешь, мне надо нажимать. Так, он прям рядом со шкафом. Да, я знаю. Мне надо нажимать на сердечки, чтобы он меня не заметил. Он танцует рядом со шкафом. Танцует, да? Да. Обидно, что конечно, наблюдать, я все наблюдать. Да ладно. Мне очень сильно страшно. Мне страшно да мне тоже видно. за тебя уже страшно. Я ни разу не играл. Так, он вроде играл. отходит от шкафа. Вот он уже скрылся за книжным шкафом. Но я бы тебе не советовал выходить, он все еще рядом. Да ты издеваешься. Беги. Пожалуйста, шкаф, шкаф. Я увидел шкаф. Я спрятался в шкафу. Ага. Я, в принципе, есть одна вас страждалка. Капец, ты такой реально смелый, я бы не вышел бы из шкафа после этого. Иди Капец, ты в последнюю секунду залез в шкаф. Он, он еще и такой похожий, знаешь. Ну да. Прям в последнюю секунду залез в шкаф и все. Так, вот он опять что-то крутится возле шкафа, вот отходит назад постепенно. А, все, все. Скажешь, когда он где-нибудь спрятался, чтобы я... Да, скажу, но он пока еще не спрятался, он постепенно отходит. Так, иди, вот иди, он просто... ушел за книжный шкаф. Все, он спрятался. А теперь мне надо думать, где я могу достать... Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт. Как же он задолбал уже. Согласен. Капец, он меня уже самого пугает, хоть сейчас и не я играю. Так, идем получается. Так, а я его не вижу. Он там у шкафов где-то. Я вас слышу по звукам. Я тоже? То есть он рядом с тобой, но из-за шкафов не видно его. Ага, вот он примерно где-то сзади. Сзади шкафа где-то примерно. Я так понимаю. Сорян, если ошибусь. но судя по звукам, да. Ну просто я его не вижу, он скрылся для меня. Я вижу. Ага, вон он, ушлепок этот. Капец, нет, как нет, ты нет, так нет, в последний нет. момент в шкаф залезаешь? Капец, ты крутой. Я понимаю, я, я очень сильно не люблю хорроры. Я еще раз говорю, я очень сильно не люблю хорроры. Олег, ты слишком везучий. Ты прям в последний момент берешь и залезаешь в шкаф. Все, он, он уходит. Блин, обидно, что у тебя возрождалки нету. Ты возрождался бы где-то примерно сейчас. Так, он поднимается по лестнице. Так. так, он тебя, сейчас не видит пока что. Я, я, я понял, я должен найти книжку. Лишь бы он сейчас тебя снова не заметил, а то он уже так задолбал. Я должен найти книжку. Вот. Х равно 2. Так. Это, Это очень долгое видео, наверное, будет, и обидно, потому что ты, конечно, не сможешь сейчас играть. Он как робот шагает, бля, Так, где он сейчас? Так, так, он за шкафами опять там скрылся. Бежит. Вот он. Как кусок говна, реально. Да. Кусок говна с руками и ногами. Так, я Так, он опять скрылся там за шкафами. Сзади там, так, он поднимается по лестнице. А, да? Да. Очень хорошо, спасибо. Так, ага, вот этот ты. Этот шедевр называется «Шарики». Спасибо мне за эту полезную информацию. Капец. Получился. Но, сейчас, подожди, я специально, я специально, я специально, смотри, что я сейчас делаю. Специально для того, чтобы все-таки показать, что будет дальше, я возражусь. Ага, крутой. Капец, это такая анимация была, он там тебе башку оторвал. А башку оторвал? Да, я охренел, блин. Так, я короче. Так, а он ушел или что? А нет, не ушел. Я слышу его шаги, но его самого не вижу. Я вижу. мне теперь знаешь, было чисто не лохануться. Угу. Капец, я его крики слышу. Да. Капец, он уже меня самого достал. Он постоянно преследует. Ему это все никак не надоест. Ты, ты видишь его? Нет, он там за шкафами где-то скрылся, ходит, рычит. Меня вообще не видно. Ну, я его не вижу. У меня только экран вибрирует, потому что он где-то рядом уходит рычит. Фу. Но я бы тебе выходить не советовал, он рядом. То есть я его не вижу, но я чувствую, что он рядом. он Где ты, тварь? встречу ему главное не выбери. А, а, он застрял. А, серьезно? Вот он дебил. Он застрял в текстурах. Вот он придурок были. придурошенный Нет, нет записки. Вот он, дебил, застрял. Так. Знаешь, я У меня нет записки сейчас. Записки? Но мне очень сильно повезло, что он застрял. Да. Записки, на ней было написано, в каком порядке надо будет представлять цифры. Угу. Если честно, знаешь, сейчас может показать, как ты, на наоборот, смотришь просто реакцию на прохождение. Но, если честно, я первый раз встречаюсь с таким. Так что я вот честно скажу, не знал, что буду делать. Каждый что них. Так, два, так. кружок, квадрат, пятиугольник, ромб, крестик, кружок, квадрат, пятиугольник. Ров. Так, то есть, так, крестик, кружок, звездочка, пятиугольник. О, а, стоп. Ого! Стоп, что? У меня нет... Нет, стоп. Да-да-да. Сейчас ноль. Так, и сейчас ты, получается, ведёшь код записки и как бы все, да? И пройдешь дальше. Да, но знаешь, я не знаю, что будет дальше. Так, сейчас, подожди. Кружок, у меня нету ромба! Меня нету ромба. Так, разу три. 0, 9. У меня нету ромба, понимаешь? Блин. У меня вот есть. И где ромба. его искать? Так, ну у него вроде бы нету. Я в принципе знаю, что я могу поставить циферку со звездочки. Так, хорошо. 2, 3, 9. Ну давай попробуем 4. А тупо. Два. 3, а ты наугад, что ли, подставляешь Да. О! Ноль. Очень хорошо. Сработало. Договориться, наугад работает все. Угу. Рандом решает. А теперь готовься, скоро будет скример явно. Да. Скоро снова побежит эта белая чмо. Мне сейчас так та же кажется. Почему так далеко надо идти? Меня всегда пугает, когда надо далеко отходить от двери. И идти там, где нет шкафа. Интересно, докуда я смогу дойти? но мне самому интересно. Потому что один раз я, да, я сбупил с дом. я тебя понял. Так, все, Меня это и... чумошник убежал в другую комнату. Опять ей далеко идти. О. Пацаны, вы знаете, что такое страх Так вот, люди надо могут бояться. Так давайте не надо, где-то настолько далеко комнаты 60 дверь Бать. Нет, вот зажигалка. Это все, что мне нужно было понимать. Угу. Что... Олег, а ты знаешь, что порой может снимать страх? Какая-нибудь веселая обстановка, например анекдот или какая-нибудь вообще любая шутка <говорит> э, ну вот, например, попали как-то в яму два еврея и, значит, сидят они там на рельсах один другого спрашивает, а нас поезд не собьет? другой мы отвечает: дебил, мы эти рельсы украли <говорит> да. э, ребята, вы, пожалуйста, понапишите в комментариях там всяких анекдотов, всяких вообще да. любых шуток можете даже из лиги плохих шуток брать вообще любые, абсолютно мне кажется, ли наше видео немножко затягивает так, в принципе, я могу... Затягивается, но оно затягивается, к счастью, с пользуясь своим прохождением, да. Да, Поэтому, обидно, ребят, конечно, не ты проходишь. Это ну, да. намного лучше, но Блин, обидно, часто... Ну ничего, подписчики посмотрят на твою игру. Да. На то, насколько ты везучий. Да, и... да везучий считай, да еще и ты да, блин я... два раза подряд просто этот в шкаф залез в последнюю секунду да но это еще не называется стек ну да я потому, что... но я всего а... один раз в этот режим играл на стриме очень давно я играл получается два раза всего один раз на видео один раз просто так но не то я это, еще... на самом деле даже на стриме там недолго играл и мало докуда а. доходил ну хоть прикол мне опять нужно искать вот это... Мне Нет, то псыкает! Бля! Ч такое? А -а -а -а! Я... Даже <связываешь> я не слышу этих звуков. Пой поймал. Я скример поймал. Просто прям скример. Скример? Да. Я прям. Я испугался. <связываешь> я не по. Да пора Он меня сейчас убьет! помогите я не хочу играть уже в адрес давай лучше в шкаф Посиди меня уже пощади меня пощади меня капец он вот сам не устал летать по комнатам может прям бесит я устал уже я честно скажу <связать> У меня хпшек на один удар. Да. Хорошо, вы вот в библиотеке никого не будет. Да, ребят, еще раз повторюсь, понапишите там в комментариях всяких вообще любых анекдотов, любых шуток, которых вы только знаете. Даже из лидии плохих шуток. Ты посмотри на это. Офигеть, это что такое? То есть я про. Да. Не надо стучать, пожалуйста. Yeah, я понимаю. слышал такой скрипт сейчас, неприятный, двери. Реально хоррорная обстановка, Да. Yeah. Просто я хочу сказать, прекрати... Я сдох. А нет, я не сдох. Так ты в шкаф залез, yeah. как ты можешь сдохнуть? А нет, там надпись появляется теперь со временем. А. -а, -а. То есть... Я уже скажу с ума, похоже. Я серьезно, мне очень страшно. А пройти, если ты сейчас пройдешь там вообще, до скольки дверей дойти нужно, чтобы пройти? Ты не помнишь? Я не знаю. Вот и я не знаю. Сколько там дверей вообще пройти-то нужно, чтобы игру пройти? Может, там их сто надо где-то. Я вот честно не помню. Будет обидно, если на сотый сдохнешь. Ну, надеюсь, ты пройдешь. Света нету! Света просто нету! Я сейчас сдохну! О боже, реально, свет пропал. И что делать? Попробуй наугад шкаф поискать. О! Свет пойдет. О! О! Помогите! Я скажу с ума. Глаза! Сейчас опять будем бежать. Вова, я сейчас опять буду бежать. Я понимаю, это кошмар, это спидран. Олег, выживи любой ценой. Да, я знаю, что это все для видео. Подписчики тут уже О! и так офигевают от ä, твоего выживания везучего. Нет, не пожалуйста. Бля. Ага. За что ты меня убил? Что, тебя убили что ли? Да, меня убили. Ну ладно. Он, он, он сейчас обитает в темных комнатах. Так, нажимаем вот там где-то три точки. Да, если подержать, что нравится, на него и посмотреть. А, надо было посмотреть, когда на него, ё красота. А я, я пытался не смотреть на него. А, ты наоборот отвернулся. Да, ну что ж, ладно, давайте. Напиши. Ребята, на этом мы с вами будем заканчивать. Кому понравилась эта серия, подписывайтесь на мой канал, на канал да. Олега. Ну всем пока, ребята. Всем пока.